Всем. добрый день дорогие друзья меня зовут юрий пузыревский сегодня мы будем как уже игорь юрьевич сказал немножко учиться становиться хорошими мальчиками и не только мальчиками еще и девочками потому что тут у нас есть еще и прекрасные дамы чем мы сегодня займемся надеюсь что многие из вас просмотрели те видеоролики которые я для вас записал а есть те кто не посмотрел уже откалибровали. откалибровали кого а, отлично. Хорошо. И что, откалибровалось? Откалибровалось отлично. Договорились. Калибровка идет постоянно, и эти два с половиной часа мы потратим не на то, чтобы сильно много нагружать вашу голову, а для того, чтобы все это дело попробовать и понять, как это можно в реальной жизни применить, потому что на словах все красиво, как-то на видео там... В теории все хорошо складывается, а когда мы начинаем это все применять в жизни, начинаются вопросы. Так вот, чтобы этих вопросов возникало меньше, мы будем сегодня все это дело проверять. Пару слов о себе, кто я такой. Я психолог, профессиональный бизнес-тренер, работаю в этом направлении уже с 2013 года, 8 лет получается. По первому образованию я инженер, поэтому... Мне близка ваша тема, хоть я инженер в сельском хозяйстве, который ни дня не поработал по своей специальности, а потом переучился на психолога. Ну, свою инженерную карьеру я тоже закончил с успехом. Если вам нужна эта информация, я сброшу вам презентацию, потому что здесь просто регалии, без которых многие не воспринимают тренера. Мне 35 лет, чтобы вы не воспринимали меня как... Этого, который на самокате ездит с колонкой, из которой играет, <с <с из которой играет музыка Кадилак, Кадилак, там все такое. Я немножко старше. Поэтому имейте в виду, что все, что я сегодня буду говорить, во-первых, не нужно воспринимать на веру, нужно все проверять. А во-вторых, все, что я буду сегодня вам рассказывать, это проверенные на опыте вещи. Итак, чтобы нам начать, нам нужно установить несколько простых правил. Первое, не говорим о политике и не говорим о религии. Хотя иногда мы, может быть, будем выходить за эти рамки. Почему так? Понимаете, почему так? Дело в том, что политика 40. и религия... Политика и религия — это очень важные для нас ценности. И каждый из нас при придерживаются каких-то определенных взглядов, и очень часто наши взгляды не совпадают. Поэтому политику и религию, и возьмите это за правило в коммуникации со своими клиентами, с кем вы общаетесь постоянно, лучше эти темы не трогать, тогда у вас будет меньше точек напряжения. А если клиент да, да, Если он проверяет. Если Ты можешь согласиться с ним? Да, да, вам вот. они действительно все плохо, давайте... Тут на, сам... <смех> на самом деле, тут такая, знаете, тонкая грань. Можно притвориться, что в этом не соображает ничего. Вот вы сейчас начните у меня спрашивать про политику. Я начну притворяться, что я в этом ничего не понимаю. Вы поймете, что я дилетант, и пусть я для вас покажусь где-то некомпетентен в этих вопросах, но я не испорчу с вами отношения. Если, чем если я начну гнуть свою линию и рассказывать, что... <смех> или Путин там, <смех> или кто-то еще. Мы этому И научимся сегодня. Решать. Давайте на этот вопрос мы попробуем ответить чуть-чуть позже, окей? Потому что если вы это разделяете, если вы на одной волне, то вы можете это поддержать. Если вы не разделяете эти вещи, то вы просто поругаетесь. Если он хочет поговорить, у вас какая цель? У вас цель поговорить о политике или у вас цель продать сайдинг? или какую-то услугу, и то же самое можно перевести его рамку. Слушай, ты хочешь бабла заработать или ты хочешь там, не знаю, свергнуть кого-то? Так может там, ну, то есть вот таким образом. Второе, третье, точнее правило, тренинг навыковый, поэтому я всех искренне прошу попробовать сделать что-то. Вот мы сегодня будем сконцентрированы именно на практике, будем делать, делать, делать. И меняемся партнерами, тренинг – это единственное место, где можно этим заниматься, и вам за это ничего не будет. Согласны? Нет. С правилами. Нет. Вы просто, вот видите, надо было ближе к девушке сесть, чтобы... Ладно. Не будем эту тему трогать. Давайте определим какую-то рамку. Какие у нас могут быть совместные цели? Я имею в виду у меня и у всех присутствующих. Вместе. Какие? Давайте предположим. Поучиться. поучиться. Да, Хор... да, да, да, да. Хорошо. Поучиться. Хорошо. Деньги. Учиться. Учиться чему? Так, навыкам. <связываем> Какие Что еще у нас это? есть? А? Подружиться. Подружиться, отлично. Подружиться. Мы просто потом посмотрим, достигли ли мы этих целей. У кого есть цель еще хорошо провести время, не только учиться? Мне кажется, вы уже переучились, вы вчера целый день учились. Есть такое? Полыбка. <связываем> <связываем> <связываем> хорошо провести время. Хорошо. Тогда давайте проводить хорошо время. Вам по температуре комфортно? Не жарко, не холодно? Просто я сегодня утром проснулся, смотрю, плюс 3. Знаете, осенью плюс 3 – это очень холодно, а весной плюс 3 – это так тепло. Хорошо, цели определили. Ответственность. Ответственность за результат. 50 на 50. Я даю все, что могу от себя, вы даете все, что можете от себя. Для того, чтобы все получилось, нужно... Выполнить четыре правила простых. Быть критичным. То есть вы знаете, что я могу вам тут и лапши всякой на, на уши навешать? Знаете, что могу, да? Меня не за этим сюда позвали. Пока не знаете. Но дело в том, что мы живем в таком огромном потоке информации, что нужно все-таки к ней относиться критично, потому что тут уже можно очень сильно запутаться. Мне кажется, быть критичным – это вообще навык человека 21 века. Второе. Пропускать через себя... То есть все пробовать на вкус. Знания, не пропущенные через тело, это пустой звук. Задавать вопросы самому себе. Как я могу с помощью того, что я сейчас узнал, улучшить либо свою коммуникацию с клиентом, либо коммуникацию с родными и близкими, с ребенком, с бабушкой, с кем угодно. Как я могу, иными словами, улучшить свою жизнь с помощью всего этого? Потому что нам так кажется, что мы сейчас будем учиться устраивать... Доверительные отношения с клиентами. Но на самом деле, если мы умеем выстраивать отношения с клиентами, но не умеем выстраивать отношения со своими близкими, то это, по-моему, херня какая-то получается. Согласны? Или наоборот, если мы умеем <laughs> выстраивать отношения с близкими, но не можем выстроить отношения с клиентами, тоже что-то не то. Поэтому это все, что мы изучаем, будет про все. И активно общайтесь между собой, потому что и Еще больше вы получите информации от, вас, от ваших самих. Нет меня, нет Игоря Юрьевича, а от того, что вы обсуждаете. Когда вы обсуждаете, тогда происходит на самом деле есть классное слово инсайт, озарение, да? Сходятся мысли. Ой, опять у вас неправильный клик кликер, у меня в другую сторону. Прежде чем мы начнем, прежде чем мы начнем, еще немножко такой психологической теории, но вы меня извините, я психолог уже больше, чем технарь. Был такой известный психолог Эрик Берн. Он изучал коммуникацию, он изучал, как люди общаются. Есть такая известная книга «Игры, которые игра... в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Мы не будем сегодня... Книга сложная, тяжелая, но рекомендую всем прочитать, кто хочет улучшить свои взаимоотношения. Он был психиатром-врачом и психологом в том числе. И он вывел четыре жизненные позиции, в которых люди... Вам, наверное, плохо видно, в которых люди проживают свою жизнь. Первая позиция называется здоровой позицией. Я окей, и ты окей. Я классный, вы классные. Все окей. То есть я принимаю тебя таким, какой ты есть, несмотря на то, что у тебя там ты сидишь с таким видом и хмуришься или сопротивляешься тому, что я говорю. Или и это тоже окей. Все классно. Я классный, ты классный. И я считаю, что здесь все такие люди. Вот и рекомендую вам тоже на какое-то время здесь считать. Все остальные жизненные позиции, таких людей здесь нету. Они находятся где-то там. Вы их знаете, вы с ними встречались, но здесь их нет. Я окей, ты не окей. Это когда я прав во всем всегда, а ты всегда неправильный. Да? Вот вы сейчас сидите тут, балдеете, смотрите на меня, а я ведь правее правого. Вам рассказываю все, всю эту информацию. Если я буду с таким подходом заходить в коммуникацию, мы будем строить такую коммуникацию, вы скорее всего в конце нашего э, мероприятия над, даете мне люлей, да, ну хотя бы морально, да. Поэтому параноидальная позиция. Поэтому если вы знаете таких людей, то знаете, что они немножко параноидные, немножко. Это не диагноз, это такая акцентуация, но они есть. Если кто-то вдруг замечает в себе, то считайте, что вы уже исцелились от этого. Потому что это, это все очень быстро проходит. Следующая позиция. Я окей. Я не окей, ты окей. Когда я себя считаю не самым хорошим. Вот вы здесь все соображаете. Вы со всего мира приехали. Из Украины тут есть люди. Из России, из Беларуси. Откуда еще есть? С Казахстана нет, ребят? А? С, ближайших. с ближайших. С ближайших стран. А я вот уже полтора года никуда не ездил. Шучу. Вот. Видите, депрессивная такая позиция, когда вы классные, вы тут перемещаетесь, а я вот не перемещаюсь. Депрессивная. Надеюсь, здесь тоже таких людей нету. И шизоидная. Где я не окей, и ты не окей. Все плохо, все пропало. В стране все плохо. Да? И у меня все плохо. И вы плохие, и я плохой. И вообще, пойдемте вообще пить кофе, потому что... Смысл нам сидеть напрягаться, все равно все клиенты, они нас не поймут, да? Поэтому лучше всего подходить с этой здоровой позиции. Кто готов сейчас уже эту позицию на эти два с половиной часа времени принять? Поднимите руки. Так, хорошо, тогда первое упражнение будет «Я окей, ты окей». Поворачивайтесь к тому, кто сидит рядом с вами, давайте я на вас продемонстрирую. Что нужно сделать? Надо сказать «Я окей, я окей. ты окей». Я окей, ты окей. Давайте поокеемся немножко. Я окей, ты окей. Я окей. Разогрейтесь. Okay. Отлично. Найдите еще кого-нибудь. <реклама> <реклама> Отлично. Хорошо, мои дорогие, пластовцы, не против, если я так буду вас называть? Mm -hmm. Еще, наверное, сайдингисты. сайдингисты сайдингисты вы заметили что немножко уже изменилось настроение и те люди которые сидели рядом с вами как бы уже тоже более более окей стали да? вот, вот это то с чего стоит начинать вообще любую коммуникацию я окей ты окей отлично идем дальше все смотрели видео, и у нас есть четыре основных этапа коммуникации. Калибровка, подстройка, рапорт, введение. Рапорт Игорь Юрьевич сказал, что ему больше нравится называть эмпатия. Но я для того, чтобы вас сильно не путать, рапорт – это доверие. Это бессознательное доверие. Калибровка. Что мы калибруем? Все, все знают. Поза, жесты, мимика, голос и ценности. Ценности уже относятся к нашей вербальной калибровке. То есть мы уже начинаем здесь включать голову и анализировать то, что с нами происходит. И то, что происходит с нашим клиентом, то, что он нам говорит. А все остальное происходит невербально, и мы, как правило, чаще всего этого не замечаем. Вот когда вы смотрели видео со мной, вы уже сложили какое-то впечатление. Не буду спрашивать, какое, потому что надеюсь, что все мы здесь окей, okay, и оно достаточно позитивное. И... Понимаете, что нужно калибровать? Кто уже занимался наблюдениями после просмотра видео и может что-то сказать? Занимался наблюдениями за другими людьми? Есть такие? Да, расскажите. Ну, во-первых, это удобно, когда человек вот, вот так вот близко стоит или там за столом. Если мы вот так на ходу где-то в коридоре, как вот у нас сейчас бывает в работе, ну это довольно сложно. Он что-то перемещает, его отвлекает, этот телефон зашел человек и он все время отвлекается, практически невозможно аккалибровать, ну и тем более подстроиться, потому что он на тебя внимание не так сильно обращает. То есть, и... если я правильно вас понял, вы говорите, что это очень сложно, либо вообще невозможно, если ты не в возможно, процессе? Ну, но это в таких идеальных условиях, особенно начинать, наверное. Потому угу. что я первый раз, говорю, слушай, вот я вспомнил, так говорили, попробовал, как вот он моргает. Ну, вот надо <Ne> <conversation>, Да. <сörя> <сörя> <сörя> Я понял, в видео про моргание было лишним. Это лишняя для вас информация, чтобы не усложнять. Хорошо, полевое испытание. Испытание в поле. Обратите сейчас внимание, замрите на какое-то время, не меняйте свой, свою позу и положение тела и посмотрите друг на друга, на соседей, как вы сидите. Тут есть парочки. Вон, два брутала сидят, вывалившие свое достоинство. Так, не смущайтесь, не смущайтесь. Вы перекрестились, тоже откинувшись на спинку стула. Вот ребята сидят вообще в ряд, очень хорошо, очень друг на друга настроены. Что у нас еще? Мне интересно, где с девушкой посмотреть как у вас там что с ногами а, мужч... а ну, я знаю но ну, у вас у вас больше чем одна Видите, у вас тоже все хорошо ручки блокноты все хорошо все друг на друга настроены практически кто-то больше кто-то меньше вы это специально делали yeah. так получилось well, После вашего да это это это вовремя сказанное дополнение это радует что вы его смотрели вот единственное, что у нас только выделяется один человек, но он увлечен. Я... Yes. Mm -hmm. Да, я... -то, я -то. <сих> мимо, мимо. Хорошо. О чем это нам говорит? Что вы здесь сейчас себя чувствуете в безопасности. Вы уже какое-то время провели вместе, и вы понимаете, что вас тут точно не будут бить. Похоже, вчера били. Сегодня <сих> еще не били, а вчера... будут. Хорошо. То есть, друзья, мы это уже делаем. Единственное, что когда мы понимаем, что в общении что-то идет не так, мы можем на это сознательно влиять. И как я уже говорил в видео, я повторюсь, рапорт, он возникает, это ощущение, как будто я человека уже давно знаю, как будто вот мы с ним на одной волне. Иногда люди легче находят рапорт, бессознательное вот это доверие с чужими людьми, а дома со своими близкими они не так легко умеют находить. Но это уже, скажем, исключение. Но такое бывает. Так, про подстройки все понятно. Поза, жесты — это все такие простые элементарные вещи. Рапорт и видение. Как проверить видение? Кто-то зачесался. Вот я сейчас буду вас дразнить. Вот я сейчас буду чесать, а вы смотрите на меня. <свят> <свят> <свят> у кого зачесалось? Вы, конечно, будете себя держать сейчас, удерживать, но, возможно, у кому-то уже. Ну Уже можно, уже почешите. <смех> Видите, да, да. То же самое с, со всякими вот этими вещами. И понятно, что если я чесал здесь, не обязательно... Там, <смех>, не обязательно это зачешется. У кого-то здесь зачесалось, у кого-то здесь, у кого-то здесь. Это говорит о том, что между нами есть рапорт, и вот это видение, оно позволяет нам проверить вообще, насколько мы в доверительных отношениях. Сейчас понятно, что мы в учебной среде, и многие из вас специально, сознательно это... От себя дистанцируют и показывают, что я не такой. Это тоже нормальное явление. Это нормальная психологическая защитная реакция. Когда человеку про него что-то рассказывают, причем правдивое, он начинает сам бессознательно доказывать, что ну, вот не такой я. Хорошо. Этот текст вы уже читали. На всякий случай оставил его в слайдах, мало ли кто-то не читал. Но очень круто виды присоединения поза жесты выражение лица скорость речи подстройка по дыханию подстройка под ведущую модальность наверное это сложно было кто-нибудь упражнялся в этом в этой практике что это такое, что это такое? Что визуал, это, визуал, это, визуал. Это, Понятно. Ощупь, да да да на на слух на ощупь и как еще и... Зрение, зрение, все правильно Смотрите, с, с этой истории есть один нюанс. Нету чистых типов визуалы, аудиалы, кинестетики. Они, как правило, смешанные. Визуал кинестетики, либо кинестетики визуалы. Их вот очень много. Но какая-то одна из модальностей, она все равно преобладает. Поэтому, да, нужно где-то у себя держать на заметке, что человеку надо дать посмотреть и дать потрогать. Но еще лучше ему что-то нежным голосом об этом рассказать, и тогда все будет классно. Ну и, конечно, подстройка по ценностям – это то, на что мы потратим сегодня больше всего времени. Немножко иллюстрации того, как происходит рапорт. Да? Вы уже друг на друге посмотрели. Вот эти две девушки, в принципе, находятся в доверии. У них поза. Нет, так неудобно. У них поза, туловище находится в похожем положении. Они руки не зеркально, они не как обезьяны держат одинаково, но очень похоже. Похоже, что эти люди друг другу доверяют? Хорошо. Вот эти ребята тоже занимаются доверительным общением. Они тоже сидят в похожих позах, они склонились друг к другу и общаются. Почему я вам это все показываю? Это то же самое. То же самое, нога за ногу, похожая жестикуляция. Это все работает. Эти трое тоже. Особенно по ногам, положение позвоночника, руки, улыбки и все, что с этим связано. Ну и здесь. Очень важно, очень важный слайд, потому что, на самом деле, не шучу, очень важный, потому что вот здесь вот этот вот товарищ, он сразу подстроен сразу к двум, потому что он занимает похожую позу, тела, но так как вот эта вот обезьянка, ребенок делает вот так, он еще и делает вот так. Ну, это уже как подстраиваться к группе, это прям очень важно. И антипримеры. Как делать не нужно? Как делать не нужно? Ну, тут понятно, что здесь доверия нету. Да, кадр из, из, из известного какого-то фильма, который я не помню. Но... Как? Кто знает? Я могу... Ага. Для С ребенком смотрели. В Нет? Ну, момент Я понял. Ну, здесь понятно. Смотрите, что еще очень важно. Территоризм. Территоризм, что нам мешает в общении? Вот сейчас в силу этих обстоятельств я нахожусь на сцене, и поэтому вы чуть-чуть смотрите на меня... Вот так. А я на вас чуть-чуть вот так. И это тоже нехорошо. Если бы здесь не было сцены, и я общался с вами вот так, у нас бы доверия было бы намного больше. Согласны? Если бы, вы сидели... если бы я сидел на стуле, было бы еще больше, но меня было бы плохо видно, и это вызывало раздражение. Посидеть мы еще сегодня успеем. То же самое обратите на ваше восприятие меня, если я становлюсь здесь с вами и вот так начинаю общаться. Между нами появляется что? Вы не видите что я тут делаю со своими инструментами или я буду держать вот так да то есть мы теряемся мы теряемся чем больше между нами предметов это эта история работает когда вы общаетесь за столом вот вы даже поэкспериментируйте дома на домашних домашний, домашний это всегда самый лучший инструмент для экспериментов общаясь с женой с мужем с кем-то еще с кем вы обычно обедаете завтракаете вы просто сделайте эксперимент. Поставьте что-нибудь между вами, салонку, бутылку, бутылку, <свят> <свят> тарелку, <свят> салфей. <свят> вы, <начнете, свят> вы начнете дистанцироваться немножко друг от друга. Вот эта вот вся история, она работает, поэтому на это тоже стоит обращать <свят> внимание со своими клиентами. Хотя иногда бутылка все-таки бывает и сближает. Хорошо. Здесь то же самое. Антипример. Да? Вот эти два товарища у нас в рапорте, они в похожих позах, наверное, даже об одном и том же думают что-то о ней. А она, соответственно, она уровень изменила, и, соответственно, она еще эмоционально немножко друг, по-другому настроена. Ну, и еще такие антипримеры, где все как бы на одной волне, а вот один человек над ними пытается властвовать. Хорошо. Сейчас мы поговорим о ключевых словах и ценностях это очень важная история по предыдущей теме по подстройкам поза жесты мимика и все такое это все понятно объясняю почему не всегда получается это делать вот так на ходу на лету потому что нету такого навыка сформированного это как самый классический пример это кататься на велосипеде когда мы только первый раз Садимся за руль велосипеда, там педали, там что-то непонятное, надо держать равновесие. первое время мы едем напряженные, пока не научимся. А когда научились, мы уже расслабляемся, начинаем уже там по телефону разговаривать и все такое. Со всеми этими навыками происходит все то же самое. Вы же когда-то не умели сайдинг продавать? Было такое время? Нет. Нет? Я родился с сайдингом в руках. Ладно. Хорошо. Как определить ключевые слова? На самом деле ничего сложного нету. Как говорил Игорь Юрьевич, самое главное научиться слушать. Как правило, человек, когда он не знает, что его калибрует, он говорит о двух вещах. Он либо говорит о том, что ему ценно и важно, либо он говорит о том, что ему, чего он сторонится, чего он избегает, да, что ему чуждо. Это, кстати, вот пример, что человек там про политику начинает а давай поговорим там и все такое. И он начинает кого-то крыть благим матом. И хочет, чтобы ты его поддержал. Хорошо. Не надо. Что не надо? А как вас зовут? Алексей. Мне кажется, нужно поддержать, чтобы он как бы, с тобой нашел. Угу, Да. Даже не заработать поэтому... Я бы сказал, я вообще не знаю, кто это такой. И... Подумал, что ты да. А Компетентным ты? быть не стыдно. Вот я в политике некомпетентен. И мне не стыдно. Стыдно приходить продавать сайдинг и не разбираться в нем. Вот это стыдно. Стыдно преподавать то, в чем не разбираешься. Как проявлять истинный интерес к теме, который интересен человеку? Как проявлять истинный интерес к теме? Мы придем к этому. Есть специальный слайд для вас. Хорошо. У тебя же доверие с тем человеком, который, в твоем понимании, авторитет, тогда доверие крепче. Если ты показываешь сразу свою нефтеритетность, ну, в том числе и политики, ну как-то уже согласитесь. Ну, просто в Беларуси намного более как бы, радикально стоит вопрос по политики, и вам, не хочется его поднимать лишний раз, как бы да, в России вы, тоже все как бы достаточно радикально и не на сложно. Я смотрю телеканал Дождь. <свят> Ребят, давайте не будем отвлекаться. У нас есть специальный слайд. Вот, прям вот по теме. Хорошо. Друзья, сейчас проведем небольшую демонстрацию, и кто бы хотел со мной просто пообщаться, для того, чтобы я показал, как это можно сделать? Давайте. Как ваше имя? Да, Что садитесь. Делать? Как? Имя? Что делать? Роман. А, Роман. Просто общаться будем. Кто хотел, чтобы я сел? Кто-то хотел. Роман, как дела? Да ничего, нормально. Как? Ощущение, как обстановка вам здесь? Не, ну мы тут не первый день уже, точнее не первый раз. Вот, поэтому в целом все комфортно. А какой день? А, ну сейчас второй день, но в да. целом вы уже много-много да. раз. А вы сами э, откуда из Минска? Смоленск. А, Смоленск. Очень много раз проезжал, он ни разу не заезжал. Да? А теперь я буду знать, что есть человек в Смоленске, который мне может продать сайдинг точно. Как минимум. Да, да. Это хорошо. Хорошо. Как вам сегодня ваши коллеги? Как они себя ведут? Ну, все дружелюбно так, все, все комфортно. Сегодня вообще прям с утра отличный день, такой, задался. Потому что три градуса там, это все мелочи. Ну, а с чем так. связано то, что день задался, Ну, если не секрет? Не, ну вот и уступал, все как-то, мне хотелось высказаться самому так откровенно. Какие-то свои, вот что вот я там долго там молчал, вот эти вещи. Теперь наконец-то прорвала. Так вот, в целом, как-то располагающая обстановка. Ну, такое вот прям расслабление, такое. класс Хорошо провести время. Я надеюсь, что вы и сейчас хорошо проводите время, и вам комфортно. Ну да, достаточно, Отлично. Несмотря на то, что на нас смотрит много людей. Ну да, Здорово, и что мы условили, что все окей. Да, нет, плюс я еще вот видео вспоминаю, что я же их посмотрел. Ну и, соответственно, так уже примерно понимал, какая будет тема. И когда человек так вот понимает, что его ждет впереди, он легче относится к всему, ему он более расслаблен. Безопасность? Да, наверное, безопасность. Это поэтому все, кто выступает публично, они все боятся, они все волнуются. Потому что мы не знаем, кто нас тут ждет и кто будет... Ну, подожди, а как, это вот мы много книг читали на эту тему, у нас Карнеги будет, допустим, да. Публичное выступление, да, оно сопряжено с определенным каким-то негативом там, да, ты поначалу. Но ну, со временем это проходит, человек тренируется, и если там сто первый раз он это сделал, то он уже совершенно по-другому себя будет чувствовать. Согласен. Ага, поэтому... Ну, чаще он успокаивается, когда понимает, что в безопасности все да, происходит. Так что... Вот. Здорово. А что для вас самое ценное было за эти дни? как интервью ну, ну да не, я юрий но не дуть пока <смех> Ценно за эти дни ну то что приехал в новую обстановку приятно так коллективо знакомые мне люди ну, то есть узнаю много нового в том числе так что, хотелось так вот и вам несколько вопросов задать вот допустим показалось что вы раньше спортом занимались ну, я могу сказать, что я не, не занимался профессионально. Не, ну, а ну, так, все, как все, все, там, все, там, качалочка, там, все, все как обычно. Ну, вот, из разряда тяжелой атлетики, что-то как-то на видео посмотрел. Сначала думал, что вот так вообще такое. Я вырос на стройке просто, если что. Ну, вот, как-то так. Супер. А вы занимались? Ну, так тоже. Из разряда физкультуры, конечно. Сейчас куда без этого. На борцовке мы Да, я борьбой, да. Ну, просто что, вообще склонен как-то вот к этому. Мне нравится такое времяпрепровождение, потому что если есть какие-то там свободные время, то я сразу думаю, где там, куда спортзал или что-то, чтобы... Ну, если там кто-то может пивка там, не знаю, что-то еще, то я как-то по-другому воспринимаю. Класс. А что еще вам вот прям так ценно было в этой поездке? Ну, она продолжается, во-первых. Ну, сейчас с цели какие-то определенные я, ну, как, выводы и задачи мне поставят, которые я должен сейчас буду сделать. То есть это тоже интересно и добиваться чего-то тоже приятно. -то. И как раз таки такой спортивный интерес, а он подогревает такой вот свой настой. Такой. Ну вот в том числе даже и это. Супер. Mm. Спасибо за эту беседу. Конечно. Вы оставайтесь здесь. Ага. Мы сейчас про, немного проанализируем, что вот в этой простой не, неофициальной беседе с Романом мне удалось о нем узнать. Если вы обратили внимание, сейчас я немножко расскажу вам про Романа. Роман любит спорт. Я думаю, что если мы еще немного поговорим про спорт, то мы можем сегодня вечером и в качалку сходить, если у Романа располагает время. Роман любит путешествовать, потому что для него интересно было приехать в новое место, несмотря на то, что он здесь увидит старые лица. Ну, старые в смысле не возрасте, а уже знакомые. Так, что еще было важного сказано со стороны Романа? Ему очень важно, чтобы были приятные, комфортные ощущения. Здесь мы можем сложить такое впечатление, что, скорее всего, он кинестетик. Скорее всего, мы никогда не... Вот когда калибруем человека, мы никогда не делаем таких жестких замечаний. Так, все, этот кинестетик по жизни, все, никогда ничего. Я думаю, что вам комфортно? Mm -hmm. А что мы можем сделать, чтобы было еще комфортнее? Ну, mm чашечку -hmm. кофе. Чашечка кофе у нас запланирована через 45 минут, mm -hmm. будет все. Ну, что-то из-за разряда из такой какого-то уюта, наверное. Там домашняя такая обстановка, как вот, ну, в моем понимании. Что там, сидь мой, вот диванчик, там, так. вообще там, здесь там все так вот расслабиться, так что я, звездой. Mm -hmm. Mm -hmm. Что мы еще узнали про Романа? Видите, он опять говорит про удобство. Он говорит про удобство, и это вот. Еще один нам звоночек, еще один нам сигнал, что Роман кинестетик, ему вот диванчик. Кинестетики, я вам просто такую добавку сделаю, что они обычно стараются немножко осесть вот так. То, что нам демонстрирует Роман, они больше говорят животом и дышат животом. И вот если пошли разговоры, я же его не спрашивал про диванчик, да? Вот если прошли разговоры про диванчик, про стульчики, это кинестетика, этому человеку надо давать все потрогать. Можешь потрогать. Ну, чтобы ты понял, какой я человек, да? Достаточно ли нам этой информации, чтобы лучше к нему подстроиться? Я понимаю, что мужика не очень-то нравится трогать, но если бы я был девушкой и предложил себя потрогать, я думаю, это бы больше заинтересовало. Скорее всего. Ну, следующий этап, когда с девушкой общаюсь, да. Обратите внимание, что еще происходит во время общения. Еще один вам ключевой момент, еще один триггер того что стоит обращать внимание? Если человек начинает говорить медленнее, если человек начинает говорить более задумчиво, то, скорее всего, он говорит об очень важных вещах. Он говорит о своих ценностях. Вот это прям очень важно замечать, что если человек задумался... Вот если вы обратили внимание, мы общались сначала про окружающую обстановку, потом кто как себя ведет, а потом я задал ему вопрос, а что для тебя было самое ценное и важное сегодня? Ну, сегодня, вчера в этой поездке. И он начал... Медленно говорить. Он начал задумываться. Это тоже очень важный триггер. И самое главное, как вы сказали, кто продает сайдингисты? Самое главное правило сайдингиста – это когда человек задумывается и замедляется, не мешать ему это делать. Можно просто поддержать, где-то подстроиться под позу, под жест. Кстати, вы наблюдаете, что между нами происходит, как это происходит? Да? То есть я не делаю стопроцентное обезьянничество – я так Сейчас не делаю. Я сижу ради. <с> <с> так я же… <с> Нет, вы сидите по-другому, и все со стороны это прекрасно видят, а вы еще потом на записи посмотрите, я думаю, вам будет <с> интересно. <с> Поэтому, если человек начал медленно говорить и задумываться, значит, вы можете поспособствовать тому, чтобы он вам выдал важную информацию. Антиценности мы какие-нибудь услышали от Романа? Кто заметил, что, чего он избегает, чего ему не нравится, о чем он не хочет говорить? Даже сам не знаю. Видите, роман позитивный, у него нет ценностей. Но ну, бывает... Есть но... Сейчас даже не вспомню вот так из разговора, что я ну, какую... пытался, я бы, наверное, подумать на эту тему. Возможно, постребовал... Он не пьет, да? Ну, вы знаете он, о нем что-то просто? Он, сказал, он говорит, что я, я угу. Вот, кстати, да. Очень, очень, очень хорошее замечание. Когда... Он, он выделил это специально, когда сказал, чем пойти пиво пить, я пойду скорее в качалочку. Да, ценность какая, здоровый образ жизни, спорт, мышцы, там, я не знаю, там у мужиков на самом деле в спортивном зале много других кайфов, кроме качки. Там что-то они там ходят хм. по своим каким-то ну, задуматься стал, да? По своим каким-то особым причинам. Но тем не менее, вот есть антиценность, алкоголь. Вот человеку, я вот ему не стал бы предлагать пойти бухнуть сегодня. Я бы ему предложил, а пошли там, я тебе покажу, какая у нас там, не знаю, есть паркур-площадка, где можно там вот такую экскурсию я бы провел. Роман, спасибо. Петюнечку, я окей, ты окей. Это уже нет. привычка, в 40 Это было сложно? Нет, это, это ну, на да. для кого, для вас? Нет, а вообще, вот если вы анализировали, насколько это тяжелая задача сейчас. Жесты. Про вопросы говорю. В принципе. Mm -hmm. Ваша задача была совершенно другая. Роман, а было комфортно вообще со мной общаться? Ну, немножко поначалу вот этот вопрос, постоянный вопрос. Я понял, что у вас такая цель. Это профдеформация. Просто психологи да, эти. Это много вопросов, думаю. На интервью вопрос. Да, но потом уже, когда я сказал, что все закончилось, уже хорошо. Хорошо. Друзья, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем то, что я делал с Романом, делать на учебно-тренировочной задаче. Задача будет следующая. Нам нужно будет объединиться... Сколько у нас всего человек? Хотя бы приблизительно. Вот всех. Всех. 35-40. 35-40. Хорошо. Давайте тогда объединимся в четыре команды. Сейчас расскажу, что будет. Я сейчас всех пересчитаю. 1, два, три, 4, Всех, включая даже Игоря Юрьевича. Он тоже будет с вами участвовать. Самое сложное здесь запомнить свою цифру. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем делать очень странное упражнение. Это то, что я вам уже рассказал. Ценности и антиценности. Ценности – это то, о чем человек с воодушевлением, с интересом сам рассказывает. Антиценности – это то, от чего человек старается в разговоре избежать. Я думаю, все просто. Механика присоединения. Вот, кстати, для вас слайд. Если я разделяю эту ценность, я к ней присоединяюсь и разговариваю о ней. Если я могу к этой ценности проявить истинный интерес, то есть если то, что мне рассказывает, мой собеседник, мне интересно, я могу неподдельно, вот по-честному вот про котиков разговаривать, если мне котики интересны. А если человек рассказывает про котиков, ну, для него это ценность, а я прям вообще плохо к котикам отношусь, и вообще их ненавижу и готов убить всех, кто держит котиков, то я на эту, цен, на эту тему не разговариваю. Или если я отношусь к ней нейтрально, ну настолько нейтрально, что могу поддерживать такой позитивный диалог, то мы тоже подстраиваемся. Понимаете, да? Но если там же контекст важен, да, говоря о политике. Ты за этого или за этого. Если ты понимаешь, что это человек за этого, то ты можешь с ним. Это будет просто самое... самый лучший способ к нему подстроиться. Но если ты понимаешь, что ты за одних, а он за других, то давай поговорим о чем-нибудь другом. Ответил? Да, нет, я спорил такой, что вы сразу исключили <как> тему политики. Я, как бы, это обычная тема. Вот. Ну, хорошо. Для вас это обычная тема. Окей. Okay. Ну, у нас просто такое правило на, на этом мероприятии. Все помнят свои номера или уже забыли? Ладно, если забыли, я вам назначу новый номер. Что мы сейчас будем делать? Так, я все время нажимаю не на ту кнопку. Упражнение называется «Карусель». Я его на всякий случай здесь оставляю, но вы сейчас не читайте, послушайте, что я говорю. Или посмотрите на меня. Или ощутите, как я хочу вам донести эту информацию. Будет 4 команды. В каждой команде будет своя особая тема для разговора. Своя особая. Я каждой команде эту тему скажу. Что нужно будет делать? Нужно будет в течение 30 секунд по кругу, чтобы каждый из членов команды высказал свое мнение на эту тему. Любое. Позитивное, негативное, люблю, не люблю, неважно. Все остальные, пока один высказывается в течение 30 секунд, они внимательно слушают и подмечают. Можно где-то в блокнотике подмечать. Пока мы учимся, блокнотики вообще вот такая незаменимая вещь. Просто подмечаем и обращаем внимание, что для этого человека было важно. Потом второй начинает рассказывать что-то. И помечаем, что для этого человека было важно. Третий начинает рассказывать, подмечаем, что было важно. И так проходит один круг. Когда мы прошли один круг, я позвоню в звоночек. Остановлю вас и скажу, ребят, идем по второму кругу. А по второму кругу нужно уже ладно отыграетесь на обед. Хорошо, друзья, если вы помните, если вы еще помните, что мы делали до перерыва, давайте обсудим это упражнение. Оно состояло из двух таких громоздких этапов. Первое, мы в кругу общались группой, создавали общую доверительную атмосферу. Что вы можете вспомнить по поводу этого первого этапа что-то хотели сказать первое первого, первого где мы в группе стояли или сидели как возникало доверие если оно возникало Постепенно. Угу. Постепенно. так а кому сложно говорить про себя есть такие люди Нет. кому легче говорить про себя чем про другого угу. а кому легче говорить про другого чем про себя то есть все значит субъективно значит этому можно научиться если кто-то это умеет я просто вот хорошо как это формировалось ну, Мы слушали мнения другого, прислушивались. так потом убирали то что не нравится человек ну, или какие-то минусы пытались понять отрицательные черты на что не нужно употреблять при дальнейшем Соответственно, мы искоренили это и ну, общались только на положительной ноте, да. которая интересна человеку, скажем, ну или, или всем. Да? Мы же будем в от тет третьи общаться, поэтому я как бы мы... А если так, то ну то есть к группе тоже присоединиться возможно. Ну не просто, сложно, да, просто, но, просто да, ну, да, это, это очень большая информация, уже запомнить и потом как бы это, да-да, И да. есть не вариант, можно много. Первое можно время. Кому-то не угодить, кого-то пропустить. Хорошо. Не записывая ни варианта, это очень важное допущение, потому что когда мы учимся, когда мы раньше этого не делали, да, записки они всегда спасают. Понятно, что во время живого общения с вашими клиентами вы, скорее всего, это делать не будете, но у вас, я знаю по секрету, мне сказали, остаются всегда записи, и вы всегда в первую очередь эти записи, ну, как я считаю, что эти записи в первую очередь для вас, что вы можете себя потом проанализировать, о чем я разговаривал, а что он такого важного мне сказал, и сделать для себя такую досье маленькая, да, там, не знаю, где-то в заметках на телефоне, о чем человек говорит. Вот почему это важно. А что по поводу второго этапа, где мы разговаривали, два, было два человека, но общались на разную тему? Мы пытались объединить темы, и это, в принципе, помогает и общаться на одну, и на вторую тему, и находить общий интерес. То есть это возможно? Отлично. Ну, допустим, у нас была тема, я пример приведу, автомобили и книга, я спрашиваю, Игоря, ты слушал книгу? Когда я ехал в автомобиле, я все-таки читал ручками, глазками. И в принципе эта тема развивается достаточно. Отлично. Про те негативные моменты, которые вы только говорили, правильно тоже подчеркивать негативные или правильно их не упоминать вообще? Смотрите, здесь получается вот какая история. Если я к этому негативному моменту точно так же негативно отношусь, то можно к этому присоединиться. Я там, какая у вас тема была? Автомобили. Автомобили. Я не люблю там Hyundai, и Нет, человек сказал, автопилот. или автопилот, к примеру, или там, не знаю, круиз, который там зимой вообще плохо влияет. И у меня была авария, и человек тоже сказал, вот круиз, автопилот не люблю. То можно к этому присоединиться, это тоже будет хорошее присоединение. Если это даже что-то негативное, но вы это разделяете, но если вы двумя руками за автопилот, а другой человек двумя руками против автопилота, то вы здесь не найдете никогда общего языка. И кто-то, по-моему, вы сказали, что Юрий выбрал хорошие темы, на которые мы все можем общаться. Но вы же могли и не общаться. Ну то есть то, что вам удалось в течение четырех минут общаться на разные темы, это же вы сделали, это же не я сделал. Вы могли и не общаться, правильно? У нас же не было установки, что кто не знаю, кто не общается, тот вонючка. Такого не было, да? Сказано вслух. Да. Согласны? Вот что можно поженить, тему сайдинга с темой сантехники, тему, я не знаю, сантехники с темой строительных смесей. Если вы это продаете, то другой человек это тоже продает, и у вас тоже будут возникать разные... А, разные. Разные одинаковые совпадения, к которым вы можете абсолютно свободно присоединяться и, и выстраивать вот это доверительное отношение. Давайте очень коротко. Пару слов от вас, чему вас научило это упражнение. Что -то, что -то, что -то Хорошо. Не учитывайте угу. что его не искать фига точки разъединения, искать точки присоединения. И как вы теперь будете действовать с вашими клиентами? Да мы так и действовали всегда. Больше вслушиваться. Хорошо. Мы не Да-да-да, совершенно верно. А если все-таки ты идешь в разрез, но ты понимаешь, что это для тебя важно и важно донести для человека, что негативно относится к этому. Чтобы, чтобы, всем, чтобы я что? Я продаю очень много, а мы видим, что он продает в разрезе других там областей регионов. он продает мало. Донести до него, что дружище, ты можешь продавать больше. Да, ты можешь больше. Так. Посмотри, по что делают. Люди да. продают больше тебя, но это получается ты его принижаешь. Он тебе не на него вот эту критическую информацию. То есть, А это из какой позиции говорится? Я окей, то окей? Или из какой-то другой? Я окей, это окей. Точно? Точно. ты хочешь вырасти в Ну, все заметили, наверное, да? Когда ты идешь в коммуникацию, ты знаешь, что у тебя есть такой-то дилер, который не очень много продает, и ты ему хочешь донести что он не окей, а другие там окей. Это одна коммуникация. Ты будешь строить свою речь, посмотри на других. Ты Действительно, как ты говоришь, ты его принижаешь. Ты это делаешь не специально, но ты ему хочешь показать, что он может вырасти, а это так не работает. Вспомните, кто помнит школьные прописи? Помните? А Крючочки. Давайте начнем с другого периода, где буквы уже были и слова. Когда вы писали, вам отдавали тетрадь, что вы видели? Оценки. Там было много красного, да? Когда мы подчеркиваем что-то негативное. Есть другое правило. Есть правило зеленой ручки, где мы можем сказать человеку, что у него получается хорошо. Когда ты человеку говоришь, что у тебя получается хорошо, но ты можешь еще лучше, это намного лучше работает, чем ты будешь просто показывать ему и сравнивать его, потому что там у человека, скорее всего, будет психологическая травма, которая есть у нас у всех практически. Когда меня сравнивают с младшим братом, со старшим братом, соседским мальчиком, девочкой и так далее, а зачем нам в эту травму его, ну, как бы, окунать? И там будут реакции бессознательные. Он может просто обидеться. Обида в бизнесе это как бы, ну, очень плохая эмоция. Так мы же так не добьемся ничего. Вот, мы, нет, еще мы, чем, венеры, Да, мы действительно. Мы должны выжать да, у него интерес, в первую очередь, наверное, чтобы он посмотрел на это с другой стороны. Конечно. Если мы, что мы скажем ему, что у тебя, смотри, какие уже достижения есть, вот, сто точек, да, и это как... Он, а потом ты ему задаешь определенного а хочешь еще чуть больше зарабатывать, и, это, э, и я могу тебе помочь в этом, да, как бы, и ты заставишь его, возможно, переосмыслить это, и он тебе скажет, хочу. То есть мы его вызовем на ответ «да», потом еще раз «да», потом еще раз «да», еще раз «да» и он будет… И «да». это уже позиция «я окей, ты окей». Ну, она, она изначально была позиция «я окей, окей». Я сравниваю просто две позиции, Нет. два разных я высказка. Я просто развернул ему ответ как бы, и, ну, ну, продолжил просто, как вы это видели, и я, наверное, продолжил то, что… Ну, потому быть, что вы больше в контексте, да. Угу. Окей. Хотя мог сделать так, как он. Мог. Да. Мы можем очень по-разному делать. Да. да. И и Пальцем не показываем. показываем хорошо полезно было отлично денег заработаем с помощью этого хорошо время хорошо проводим частично кто сказал частично сейчас будем отжиматься А, отлично мне показалось видите. хорошо друзья следующая тема социальные стили мы сейчас с ней в ней тоже поупражняемся. все смотрели видео Хорошо. Там было небольшое домашнее задание поанализировать близких и кто с этим заданием справился, кто поанализировал близких себя и кто что понял. Есть какие-то мысли? Я мысл... проанализировал сразу. И кто? Как оказалось? Я вот э, дружелюбный аналитик. и крылом, ну даже там же крыло, да, стрелка. Да, крыло. Дружелюбный точно, но я наверное экспрессивный чуть больше. А, вот, да, у меня интерес креативный. Ага. То есть в ту сторону дружелюбный, экспрессивный. Ага. И чуть-чуть аналитик, наверное. Ну, наверное, не совсем. Хорошо, Жу... хорошо. А жену мужа, ой, не мужа. То есть вы считаете, что вы рулевой и жена рулевая, а вы дружелюбный? То есть полная противоположность. Да. А могут? Могут. Смотрите, в паре, в паре, как правило. Ну, я не буду сильно начитывать тут вам теорию, давайте уже больше по практическим вещам. Если интересно, как в паре? В паре может быть как угодно. Может экспрессивный с экспрессивным, дружелюбный с дружелюбным, там аналитик с аналитиком, рулевой с, с рулевым. Но лучше, когда эти стили просто стоят рядом, Ну, это просто общая такая история, не, не нужно бежать разводиться там и все такое. Смотрите, когда будет пара дружелюбный рулевой, сейчас немного потратим на это время, то вот эти же люди которые стоят противоположно друг другу они же друг для друга как инопланетяне вот вот полностью рулевой не понимает дружелюбных это это, это вообще кто чего-то да? и дружелюбный рулевого соответственно не понимает может быть может быть но вопрос как строятся взаимоотношения если люди достаточно ну скажем так цели вот как мы с вами мы имеем совместные цели и когда мы знаем свои нюансы, когда мы знаем, что вот я точно не рулевой, или я там точно не аналитик, то мы можем учиться принимать эту сторону, учиться под нее подстраиваться, но когда она есть совместная цель. А если совместной цели нет, то мы начинаем просто теряться. То же самое происходит, с, если в семейных отношениях, допустим, в паре, экспрессивный-экспрессивный попался. Они что делают? Они соревнуются между собой в экспрессивности, кто более экспрессивный, там. То же самое с рулевым, кто более рулевой. Это не хорошо, не плохо. Это просто множество вариантов вообще взаимоотношений людей, которые в принципе могут встречаться. Поэтому, если вы встречаетесь э, с каким-то стилем, который есть у вас, который точно вы и вы встречаетесь такой, то вы можете на этом хорошо построить взаимодействие. И одновременно, если вы встречаете противоположный стиль, то можете сделать не очень хорошо. Хорошо. Понятно, кто такой рулевой экспрессивный дружелюбный аналитик? Точно. Кто анализировал своих близких и нашел какие-то интересные новости про жну про брата? Не дошло еще. Не дошло. Павел? Я анализировал супругу, но интересных фактов я пока не нашел. А кем она оказалась? Дружелюбный. Хорошо. А вы кем себя считаете? е что... рулевой, конечно. как? Если брать строго, то критерий аналитик. Аналитик больше. Здесь нету строгого, здесь просто есть одно больше выраженное. Да, хорошо. выраженное. Хорошо. И как взаимоотношения у вас получаются? Да. Замечательно. Вот опять же, э, то, что подтверждается, да, если два рядом стоящих они как бы тут же есть у дружелюбного крыло аналитика, и у аналитика есть крыло дружелюбного, они на этих крыльях, то есть ценности начинают пересекаться, отношения, рациональность они начинают строить такие достаточно гармоничные отношения. Но у нас тренинг не про отношения с женщинами и мужчинами, у нас тренинг про отношения с, кли не с клиентами. Поэтому что еще важно, что еще важно? В бизнесе, в компании обычно все четыре стиля при, присутствуют. Зависит, конечно, все от стиля компании. Я думаю, Игорь вам будет еще рассказывать сегодня про новые, ну про другое. Яр типы угу. Сейчас объясню. Я. Этот стиль это не обязательно выбор профессии. Это просто как человек себя ведет. Потому что рулевой может быть как и уборщиком, так и может быть и директором, и основателем компании. То же самое касаемо друг, любого другого стиля. Но обычно рулевые занимают какие-то топовые позиции, где есть большая ответственность, где нужно принимать решения. Вот обычно они выбирают просто такую профессию. У меня был на тренинге майор МЧС, действующий, который был дружелюбным, и он говорит, что я всю жизнь себя ломаю. Я всю жизнь себя насилую, потому что мне нужно брать ответственность и мне нужно строить людей. А это основная задача, ну, основное поведение рулевого. Такое тоже бывает, поэтому очень важно себя сильно не насиловать. Экспрессивные обычно работают в продажах и работают в маркетинге, потому что здесь креативность, интерес, здесь нужно что-то придумывать новое обязательно. Они без этого жить не могут. Если им запретить, если их поставить в рамки, если им запретить что-то свое привносить, они не будут работать аналитики это расчеты маркетинг айтишники очень много аналитики приходят и они тоже в компании важны потому что это все точные расчеты это бухгалтерия это прогнозы и так далее мы ну, дружелюбные дружелюбные в компании на самом деле отвечают они выполняют очень важную функцию которую рулевые руководители никогда как правило не ценят они создают атмосферу они они они могут вообще не работать но они со всеми дружат, и они являются такой вот составляющей важной, которая скрепляет этот коллектив. Но многие руководители рулевых, ну, р, многие рулевые аналитики и дружелюбных стараются из компании как бесполезное звено убрать, и компания может тогда рассыпаться. Что мы сейчас сделаем? В целом понятно, как определять? А как определять? Крышнего вида. Так, по противоположному, вы смотрели видео все-таки, да? отлично по внешнему виду по противоположному да есть два пути мы либо ищем сходство смотрим как человек вообще ведет себя либо мы ищем различия иногда бывает различия легче найти чем сходство когда мы понимаем что человек вот точно не не допустим аналитику вот аналитика вычислить легко по, задавая вопросы про время он всегда знает где в какое время он окажется у него как бы с тайм-менеджментом все окей и понимаете что экспрессивный если у него спросить что ты будешь делать послезавтра или там через неделю он скажет гулять буду наслаждаться жизнью но он не скажет где с кем когда и так далее да что касаемо дружелюбных как их определять еще ну они они просто хорошо общаются, они не будут никогда ругаться. Это тот человек, который, там, не знаю, последний отдаст, но чтобы все были дружны. Ну и рулевые – это такие прям… Как я сказал, так и будет. Что мы сделаем сейчас? Мы сейчас объединимся в пятерочке по четыре человека и будем определять друг друга. Видите, нет? Мне показалось. Я просто в рапорт хотел с вами войти. Понятно, как мы будем объединяться в пятерочке по четыре человека? Да, это тест на внимание. Хорошо, что мы делаем? Мы объединяемся в четверке, и в четверке будет один человек, а все три остальных человека будут с ним общаться задавать вопросы как ты принимаешь решение какая у тебя машина какая у тебя одежда какие у тебя аксессуары ну можно поспрашивать да как выглядит твое рабочее место как ты вообще общаешься и так далее вот четыре ой шесть ключевых показателей которые, за которыми важно следить и ваша задача ну, очень аккуратно не надо говорить ты рулевой аналитик а надо говорить я думаю что скорее всего ты вот такой а ваша задача вот кого определяют вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться. То есть, если вы понимаете, если вы всю жизнь думаете, что вы рулевое а вас определили как дружелюбного, не надо удивляться. Просто подумайте над этим. Если это не про вас, значит это не про вас. Да, да, да, да, да. Это то, это, это нормальная история. Задача не определить человеку его жизнь и судьбу, а просто потренироваться. Окей? Каждой команде я буду подходить и буду помогать. Говорились? Схема такая, четыре человека сидят, один сидит перед тремя, и они ему надают, начинают задавать вопросы, просто задавать вопросы по вот этим темам, окей? Okay? Давайте на это потратим буквально 10 минут времени, чтобы это сложилось у нас в голове, хорошо? Объединяйтесь в четверочке. можно, можно, можно, без Ты... разницы, без разницы, без, разницы. Без, без, без номеров, просто четыре человека рядом сидящие, объединяйтесь и все. Сразу поправлю. Как можно говорить? А, не как ты принимаешь решение, а можно сказать... А, то, при Нет, а как ты решил вообще сюда приехать? Ну, к примеру, да, если в контексте брать. Мы не решили, нас заставили. Дружелюбный, что ли, да? Который сам не принимает никогда решение. Мы сейчас это обсудим. Сейчас загадали, это обсудим. Да. Я... Просто помягче. Просто... Я... Ну просто рулевой бы сказал, я знал, что я сюда поеду, потому что мне так надо. Да? А дружелюбно сказал, меня я вообще не принимал решения. Я сюда еду. Эксклюзивный, да конечно, я сюда хотел ехать, потому что здесь прикольно, здесь движ, аналитик, о, ну я тут столько информации. Ну, то есть, вот таким приблизительным макаром. Да, можно и задать вопрос, а как ты принимал решение купить ту или иную машину. Потому что бывают такие нюансы, что, допустим, у рулевого будет универсал, хотя универсал ему не свойственен. Но так как у него жена дружелюбная, и она могла настоять. То есть, если бы он сам, вот, то есть здесь будет лучше, если бы ты сам, если бы у тебя было столько денег, сколько тебе необходимо, какую бы ты машину себе купил. Вот здесь будет более правильный ответ для того, чтобы определить типологию. Ответы должны вы просто общаетесь. Да. У нас, честно, это все Давайте попробуем. Давай, давайте вот, давайте вместе. Делать, что, вот так, вот, пытаться, не... mm -hmm. Я сразу я могу, сказать, понять, что если клиенту вижу что там Lexus LX какой-нибудь, там я понимаю, что он рулевой. Но Но обязательно. Очень часто, это 90% случаев. Все Нет. вопросы через него решаются. Значит, он рулевый, правильно? А если ярко-зеленый, ярко-зеленый, экспрессивный. У него может просто по контексту быть, да, там он директор, к примеру. Но он может быть и экспрессивным директором, к примеру. Да у него что-то ярко должно быть, он должен ярко одеваться, у него аксессуары должны быть яркие какие-то необычные. Нет, понятно, дальше должен быть человек, но так вот, обычно вот наши клиенты они вот ярко не ходят, вот я просто подмечаю чисто вот как... даже если я сейчас задать не могу вот эти правильные вопросы, ну как вообще понять визуально да человека? Визуально легко ошибиться, надо немножко, да, немножко да. больше знать просто информации о человеке. Ну там в соцсети полистать, посмотреть, в чем там вообще выкладывает. это вообще невозможно, он... это не вариант. Нет, соцсети, на, если знакомишься клиентов, с клиентом, да, ты не по... получишь. Мы едем, да, видим, там очень... заходим туда сразу. представляемся и предлагаем идею сотрудничества. Да? Uh -huh. даем с компанией, в первую очередь, и товар, Хорошо, давайте сейчас отвлечемся от клиентов, вы попробуйте друг дружку поопределять, чтобы это было больше реалистично. Давайте кого-нибудь вместе поопределяем. Кого еще не определяли? Давайте. Как вас зовут? Как зовут? Власть. Хорошо, Владислав. У вас есть машина? А какая у вас машина? Hyundai, Хорошо. А Hyundai. Какой, какой Hyundai I-40. Как? I-40. Ну, угу. угу. А это седан такой? Седан. седан. Класс. А какого цвета? Белого. Белого. Отлично. А Телевая. почему именно Hyundai? Потому что цена-качество на, этот... на тот момент оптимально, угу. что я мог себе позволить. Хорошо. Цена-качество. А телефон у вас какой? Samsung. Samsung. А почему именно Samsung? Ну, это... Потому что. <смех> Ну, ну, опять же, я его, первое, я его не покупал, я его выигрывал с каждого uh -huh. да? вот, А, а и, uh, если бы сами покупали, то что бы покупали? Я покупал, покупал бы покупал телефон не исходя uh -huh. из бренда. Ну, и, опять, а из чего? Ну, исходя из его стоимости, в первую очередь. И что там есть, какая начальность. Uh -huh. Потому что, конечно же, хочется свои деньги, нормальный телефон. Но это если бы позволять свободные деньги. Я бы только в этом случае, если бы вы себя так воспринимаете. А у вас были корпоративы? Ну бывают корпоративы, ну корпоративные вечеринки Тут в компании. Ну вообще в целом здесь да. или у вас там по месту? Как вам там вообще находиться на корпоративчиках? Да, короче, я... Я... Любите? А как вы там все ведете? Я Спокойно. Не помню. Да, так так. Да, да, ну все ну все все можно ли сказать, что вы один из тех людей, кто самый первый пойдет в пляс, там начнет всех зажигать? Нет. Сейчас я объясню, что я делаю. Я сейчас у меня складывается впечатление, что напомни имя Владислав, Владислав знаю, что Владислав скорее всего аналитик. И я сейчас проверяю, насколько он, насколько он экспрессивный. Почему я про корпоративы? Потому что про корпоративы живо, ярко, обычно говорят экспрессивные. Ну это просто их тема. Там да? же при этом я как-то там вот не выделяюсь из толпы. Я тоже а. смотрел эти все параметры, как бы, пытался разбирать. А Мне вот пример, если бы зажечь я могу. Например, да. да, ну безусловно, если человек сожди, может, да. любого человека можно, можно зажечь. Не можете, да. Там Нет, да. Я, угу. не я сейчас просто проверяю на экспрессивного. Экспрессивный бы зажегся сам уже, а только от этого разговора и сказал, да, я всегда первый, да, я сейчас здесь вам да, корпоратив да, устрою. Там все такое. это ты микрофоном да. э, в Инстаграме, нет? Да. Ну вот. Вот это экспрессивный человек. Ну, скорее будет так. А как с опозданиями вообще, с планированием времени? Лично, когда я... Лично, когда я, да, конечно. Понятно, что Сейчас когда... Можно ну ладно, про меня лично я не mm -hmm. Просто когда жена Просто есть я, рядом, бывает. да, то когда там когда уже... жена детей, это обуза. Да. Ну вот видите, очень-очень ярко выражен аналитик. Какие вопросы я задавал? Я просто общался. Да, я понял, да. Здесь Мне очень важно не... просто не бояться пощупать, да. А я давайте... тоже считаю аналитик, Да? Не понял я. себя считаю тоже анализ. Только дружелюбный, Дружелюбный аналитик. Я точно не экскурсивный. Рулевой, не знаю, себя не считаю. Но а ты в семье раз раз раз раз раз рулишь? Я. Твоя сло а, ну рулит чай. Не, ну по все в семье рулят. По рулам, да, да, но опять-таки всегда мы с женой, понимаешь. У меня жена пытается там тоже. Понимаешь. Одно Нет, что -то не, дело, ты сходил в магазин, купил продукт на полтора, что ну это ну, не рулевое. А если я поехал просто, допустим, разную. Да, но все равно он по крыльям больше движется, а в противоположность он, как правило, ни в семье, ни на работе не уходит. Приехал к Ну иногда, я сейчас расскажу об этом. Бывает обстоятельства заставляют человека. Да, у него просто, ну вот э, обстановка у него такая, что он или не будет там работать, и, или ему приходится себя выдавливать. Но это очень тяжело, как правило. Если вы занимаетесь чем-то, ну, вот есть люди, которым, вот допустим, для аналитика, да, есть люди, которым, ну просто в кайф там пойти потанцевать с кем-то познакомиться, зажечь там анекдот какой-нибудь это мочить, всем поднять настроение. Им просто это в кайф их не нужно это заставлять делать. А, здесь, да, а здесь, э, здесь не говорится о способностях, что он не может это сделать. Он может это сделать, он может себя заставить, может потренироваться даже это делать, но, скорее всего, ему этому всему научиться будет гораздо сложнее, чем ему. Вот такая разница с тенью. То есть а, это идет от, от вот такой истории. Полезно? Два рулевых сидит, стоп удал два рулевых сидит попробуйте еще кого-нибудь раскрутить немножко задавать вопросы хорошо друзья давайте обсудим что получилось и какие возникли сложности если они возникли всем ли удалось распознать в том собеседнике которого вы калибровали и анализировали кто он по ведущему стилю все молчат сейчас объясню почему объясняю мы уже определили что ты аналитик почему тебе легко определить рулевого аналитика кто сломал Почему тебе легко? Потому что ты с ними по ценностям более схожий, и эти люди для тебя больше похожи. А экспрессивный тебе его сложнее. Как определить дружелюбного? Как вы определили дружелюбного команда? Расскажите. Расскажите ваш опыт. Ну, Во-первых, кто вам принимает решение, да, вот как выбирал автомобиль. То есть мне говорит главное, чтобы она пере перемещалась. Ну, как ты сказал, Двигаю, да. Вот была недорогая, то есть для него не важно какие-то там статус креативные престиж. вещи, да, статус, престиж, ему это чуждо. То есть те же самые часы, да, он может там взять какую-то подделку. А сейчас есть на руках и часы? Не дорого, то есть он не пользуется аксессуарами, ему не, не важно статус, престиж, какие-то вот такие вот вещи ему это чуждо. Соответственно. Дружелюбные вообще не заморачиваются и... по всяким э аксессуаром. И здесь ключевая история – это принятие решений. Если человеку нужно посоветоваться постоянно, то, скорее всего, будет дружелюбный. Ну, такая механика. Так, кто еще? А вот мы с вами не общались, вот с вашей командой. Что у вас получилось? Да. Кого вы определяли? Да, да, да. А кого? Кого вы? Всех. Ага, всех. А какие сложности возникли? Но у меня, допустим, все-таки может быть экспрессивный, смешанный с сейчас, сейчас объясню. Да, по, по Александру, вот, не Паша, не у него порядок не не на столе. Мне не паше, что она экспрессивная аналитика. Но для меня очевидно, что, что он экспрессивный, который всю жизнь борется со своей экспрессивностью. Угу. Смотрите. она вот, да, да, да, внутренне это про вас это про это, про это про кого вообще а, про... Угу. хорошо и все-таки а как, как вы себя считаете какая у вас ведущая модель ну, я себя относил вот, угу. то есть экспрессивный или дружелюбный да. угу. но точно не аналитик крыло же может быть проект Крыло идет а в сторону от центра. То есть крылья, равные, как правило. Хорошо, давайте по вот попробуем. А как у вас с опозданиями вообще? <св Perf rebel> uh -huh. Старайтесь всегда быть вовремя. Uh -huh. Хорошо. А корпоратив, помните, ваш? А uh -huh. можете рассказать, как вы ведете себя на корпоративе? Угу. А можно сказать, что вы будете первым, кто пойдет участвовать в конкурсе? Да. Угу. Хорошо. А на кого вы учились, если не секрет? У меня и. Я не спрашивал, какое, а какая профессия? В какой профессии обучались в каком-нибудь заведении? Высший маркетолог. Как? Маркетолог. маркетолог. маркетолог. Очень интересно. <социализм> <социализм> хорошо а легко было учиться в университете на маркетолога вообще легко хорошо а кем а кем работает сейчас и как вам это легко идет Хорошо. Вопрос такой. Отчеты у вас есть в отделе продаж? Есть. Какая-то А как часто, там, раз в месяц отчеты составляются? Ну, скажем так, сейчас есть определенная дата, определенные число, когда он Ну, это какая периодичность? Раз в неделю. Раз в неделю. А кто за это отвечает? Не начальник отдела продаж. Начальник, <говорит> так, мы должны дать, подтвердить отчет, дать, Хорошо. Ключевой вопрос. Что больше нравится? Продавать либо заполнять отчетность? <говорит> угу. Экспрессивный только давит в себе экспрессивного. <говорит> <говорит> Смотрите, если мы сталкиваемся... У меня есть один такой хороший пример, когда женщина, я, наверное, в видео вам ее рассказывал, про женщину, которая там, ей уже лет под э, много, она пошла учиться на бухгалтера, потому что так надо было, ну, экономиста. Потому что так надо было, потому что бухгалтера и экономисты много зарабатывали, и она всю жизнь себя, ей было учиться тяжело, ей было все, она реально экспрессивная, но ведет она себя, точнее, старается себя вести как аналитик. И, конечно, если человек 20 лет себя засовывает вот в эту рамку и старается вести себя так, как должен вести себя аналитик, да, будет сложно такого человека определить. Но в целом, вот если посмотреть на нашу группу, у нас порядка 35 человек, то таких людей мало, но они есть. Поэтому здесь это о чем говорит? Здесь это говорит о том, что мы не должны делать сразу вывод, мы просто должны с ним просто пообщаться, когда он расслабится. А когда человек расслабляется, он начинает себя вести по-естественному. Кстати, очень часто, когда человек вот это делает, он начинает показывать на самом деле, кто он, потому что вот эти все фильтры, которые он сам себе поставил, какой я должен быть, они слетают и человек начинает уже проявлять свое нутро настоящее, экспрессивный. И выбрал ну, красный. У него красный. стол, Ну, я думаю, эта информация будет Александру, ну, подумать. Он, он подумает. И еще, Снимите фильтр. Хорошо, дорогие друзья, что мы сейчас делаем? Мы сейчас сделаем на базе этой методологии на базе этой типологии еще одно упражнение которым вам поможет уже в дальнейшем в ваших предложениях у вас есть сейчас задача мне сообщили что вам нужно будет объехать своих представителей с кем вы работаете своих клиентов и сделать им подгон такой да? сделать подарок подарить сертификат дать конфеток сказать какие-то хорошие слова и мы сейчас опять объединимся в мини-группы в пятерочке по четыре человека. И задача каждой пятерочки будет составить такой коллективный план, то есть как я буду это рассказывать рулевому и дарить, как я буду это дарить экспрессивному, как я буду это дарить дружелюбному и как я буду это дарить аналитику. И после упражнения кто-то один из каждой мини-группы презентует это все, для того, чтобы обогатить друг друга. Окей? Okay. Понятно, как это сделать? Как Я просто писать по пунктам там, тоже, Ну давайте, по давайте попробуем. Что будет в подарке? Сертификат, конфеты. И, и, и, пакет. и, и, пакет. и пакет. А что в пакете неизвестно? Известно. Сертификат. <laughs> Понятно хорошо если мы говорим про рулевого как мы подойдем к нему с этим подарком мы будем что ему говорить вы знаете наше сотрудничество э, очень да что это такое очень важно да вы наш самый лучший клиент мы очень вас уважаем здесь очень важно выразить уважение когда мы говорим экспрессивному я дарю вам этот подарок потому что вы нам предлагаете такие нереальные решения от которых мы сами бывают в шоке дружелюбный мы вам дарим этот подарок потому что мы хотим сделать так чтобы наши отношения были крепче аналитик мы вам дарим этот подарок потому что мы посчитали и проанализировали что вы даете самые лучшие цифры понимаете только ваша задача сейчас не так, как я это сделал на лету, на бегу, а коллективным разумом в своих командах сделать такую презентацию. Кстати, в командах сразу определитесь, кто это будет все рассказывать. То есть один человек зачитает свое коммерческое предложение подарка, как бы это ни странно звучало, для, для четырех разных стилей. И мы посмотрим, что из этого получится. Окей. Давайте еще потратим на это буквально 15 минут времени. Попробуйте объединиться в другие теперь четверочки. Ну что, ребят, давайте сейчас выслушаем презентации. Пойдете? Да. У нас есть первая группа. Вы прям тут? Нет, я просто. Ага. -а -а -а. Ребят, присоединяйтесь, давайте послушаем. Это будет полезно всем. Все, можно начинать. Так, ну ладно, Пожалуйста, сейчас я так они вон уходят. Они записывают, Да, ребята, помечайте да, себе. Ну, что... можно было просто их послушать и переписать. Нет, наоборот, мы решили быть первыми, потому что все сейчас одно и то же начнут говорить. Не факт. Так, ну что, мы начинаем мы или... Да, да, да. Так, в общем, этот общий итог наших совместных переговоров нашей группы я озвучу. Первый это тип нашего клиента, которому мы будем делать подарок, это рулевой. В общем, здесь мы будем общаться так. В первую очередь, мы бы хотели ответить ваш огромный вклад в наше общее дело, да, принося вам этот подарок. И даже те разногласия, которые у нас там возникали по поводу методов нашей работы, во многих много раз мы приняли вашу сторону и вы оказались даже правы, вот. И поэтому как бы, ну, тот, тот план, который был нами намечен, да, изначально он выполнен. Вот. поэтому мы бы хотели и дальше в таком ключе с вами сотрудничать. Вот вам наш подарок. Класс. Да. Комментарий надо сразу продолжать? А У вас есть комментарии? Нету. Так, следующий тип у нас будет у нас будет экспрессивный. А, нет, а, да, экспрессивный, да, да, да. Да, экспрессивный. А, Мы принесли вам, ну, на встречу, принесли вам подарок. А, на самом деле, среди всех а, прочих наших клиентов, вы очень сильно выделяетесь своим ну, таким инновационным подходом, да, нестандартному решению задач. Вот, поэтому в первую очередь приятно как бы, вас поздравить ну, там, с окончанием периода, года и так далее с выполнением плана. Поэтому вот, от души вам этот прекрасный подарок. Давайте продолжать в том же духе. Отлично. Так, а, Следующий это аналитик. Сезон заканчивается. Мы бы хотели подвести с вами итоги нашей совместной работы. Вот. Все те мероприятия, которые мы с вами назначили, все они выполнились, все показатели совпали, а, а, план выполнен. Поэтому мы рассчитываем на продолжение нашего с вами сотрудничества и в дальнейшем. Нам все нравится. А, это аналитик и дружелюбный. Здравствуй, Здравствуйте. Мы благодарим вас от всей души за сотрудничество на самом деле вы там один из немногих клиентов, с которыми просто приятно приехать даже да если опустить там оставить там за скобками просто бизнес и зарабатывая денег просто приятно приехать и пообщаться да, постоянно чувствуешь себя абсолютно комфортно вот и это очень немаловажно да, личная личный контакт очень немаловажно для бизнеса и очень полезно поэтому тоже хотим продолжить в том же духе, как и была. Вот, вот наша отлично. Аплодисменты. Понравилось? Да. Ко всем вопрос. Всем понравилось? А -а -а. Ничего, ничего не писали даже? Не, я записал. Даже а, не. записали. Отлично. Там Теперь да. вы. Теперь мы, да? Да. Ну и вот. Добрый день. Мы очень ценим вас как нашего партнера. У вас лучшее предприятие в регионе. Мы без сомнения очень гордимся нашим с вами сотрудничеством. Вы лучший человек, лучший наш деловой партнер в данном ну, регионе. Спасибо, что вы организовали так свою компанию, что мы можем легко с вами общаться, работать легко и так далее. За это вот дарим вам презент, который подчеркнет и ваш статус, и ваше в общем серьезное отношение к нашему совместному бизнесу. Ну, супер вот супер экспрессивный добрый день у вас замечательная компания необычная выставка благодаря вашей ошеломляющей динамике продаж мы добились с вами огромных результатов ценим такое сотрудничество с вами вы необычно подошли к решению и многих производственных процессов и соответственно витрины поэтому хотели бы продолжать вас и поддержать так продолжать отношения с вами и поддержать вас в общем-то решении этих вопросов такими скромными подарками, которые вот, вам наверняка понравятся. Супер. Теперь что, аналитик? Да. Добрый день. Мы проанализировали работу с вами и пришли к выводу, что наше сотрудничество имеет очень положительную динамику. И у нас статистика продаж просто зашкаливает у нас с вами. Вы учитываете и качественно подбираете продуктовый портфель, правильный ассортимент, как точкой роста правильно выделяете, что будет интересно людям в завтрашний день, послезавтрашний и так далее. За это вам огромное спасибо. И как наше признание, дарим вам вот такие замечательные подарки, которые послужат дальнейшим нашим хорошим и замечательным отношениям. Ну и дружелюбные. Здравствуйте! Как классно, что мы с вами познакомились. С вами очень комфортно и в очень доброжелательной обстановки работать. Мы всегда можем надеяться на вас, и даже в тяжелые и сложные времена мы понимаем, что я могу к вам сюда приехать, попить там, чашечку чая, посидеть в приятной душевной обстановке, комфортные в домашнем отношении. И довольны, что мы с вами работаем уже вместе не один год. За это хотим поблагодарить вам вас и подарить вот такой серьезный подарок который послужит залогом наших отношений и дальнейшего. супер спасибо обратите внимание что роман так как он истинный дружелюбный он каждому стилю в конце сказал мы ценим отношения с вами он каждому стилю об этом обозначил. это прям это потому что это через него это его ключевая ценность привет полезно это было теперь есть структура как лучше к кому подойти потому что можно подарить подарок сказать привет брат вот мы тебе хотим и он это просто не заметит он просто это не оценит но если подчеркнуть каждую ключевую ценность определенного стиля если вы уже приблизительно понимаете к кому он относится что делать если не понимаете тогда делайте презентацию для всех сразу старайтесь включить и статус и экспрессивность, и дружелюбность и рациональность если сложно определить. Но вы своих клиентов знаете, я думаю, что вы определите. Хорошо. Как ваше состояние и настроение? Отлично. А если честно? Отлично. Скоро будет упражнение обед уже. Знаете? еще лучше. Да. Мы с вами изучали такую тему, которая называется «Три позиции восприятия». Всем ли удалось понять, как это делается вообще? Мы ее сейчас разберем в теории, потому что я вам хочу… Не удалось понять. сложно. Хорошо давайте что все понятно. а все понятно кому не удалось вот я видел молодой человек вам не удалось идите сюда будем разбираться сразу по факту Да? Все Это все перед все обедом все так присаживайтесь. напомните имя михаил михаил у вас есть клиент есть клиент да. есть клиент с которым вы идете общаться угу. как? Не, это не клиент, похоже, или клиент все-таки. Ну, учредитель крупного клиента. Учредитель крупного клиента. Вам нужно периодически с ним общаться. Ну, лучше не, угу. стоит, но иногда... лучше не стоит. Вот отлично, отлично, давайте попробуем. Смотрите, три позиции восприятия. Первая позиция, я сам смотрю на, на, на мир глазами своими. Позиция, я другой. Вот если бы я сейчас, э, еще раз имя, я запомнил Михаил. Михаил, если бы я сейчас готовился ко встрече с Михаилом, то я бы представил, что я Михаил, а я это я. То есть, стал бы на его место и смотрел бы на себя его глазами, точнее, сел бы на его место. Если говорить о третьей позиции, это позиция наблюдателя, я подстарался бы представить себя и Михаила общающимися, то есть, глядя где-то со стороны. Как зовут вашего клиента? Валерий Евгеньевич. Валерий Евгеньевич. Хорошо. Какая цель вашего разговора вообще с Валерием Евгеньевичем, если она есть? Очень, очень ну, я на самом деле с ним это не обсуждаю. Ну, допустим, да, глобально, что-то что, что сильно повышается у нас цены, примеру. У вас повышаются Да, чем? мы повышаем цены А, цены вы им сами... повышаете? Допустим. Хорошо. И вам нужно ему об этом сообщить, так? Да. Ну, либо еще, допустим, из таких более конкретных тем открывается новый магазин, и я хочу занять там больше полок, чем конкурент. Угу. Хорошо. Давайте вот эту модель разберем. Больше полок. Я просто буду он больше сделал внимание нам, чем конкурентов. Это отношение у него с Окей. Okay. Ребята, я для вас буду тоже, чтобы наглядно было зарисовывать. Есть Михаил, есть Валерий Евгеньевич, yeah. и есть еще у нас наблюдатель. Михаил, <coughs> вот если бы Валерий Евгеньевич yeah. был где-то здесь на этой сцене, где бы он был? пофантазировать. Ну вот здесь сидел, в первом ряду. Нет, на сцене. А, на сцене? Ну как-то трибуна напрашивается, но нет, на стуле бы сидел бы, если... угу. Хорошо, на стуле. Давайте сейчас представим, что вам нужно ему сообщить о том, что вам нужно больше полок. Представил. Как бы, и представляете, что он уже здесь сидит с вами общается? Угу. Так как он обычно сидит, с его выражением лица этим обычным угу. подстраиваться начал уже, видите. Хорошо, вы сейчас не на меня смотрите, а на Михаила. И представьте, как будто вам нужно с ним начать разговор, как бы вы обычно начали с ним разговор. И прямо обращаясь к нему, скажите это. Ну, я бы к нему, сказал, рад вас видеть. Нет, вы, вы ему, рад, ему скажите, Валерий Ильич, рад вас видеть, отлично выглядите, как дела, как здоровье. Что такое на общую тему? Да, сейчас ответил? на меня меньше внимания, а больше на него. Я даже знаю, что он мне ответит. Знаете, хорошо. Сейчас вы ему сказали, вы с ним поздоровались. Станьте вот уже к Сюда? залу задом, да, на какое-то время uh -huh. посвятите этим местом перед обедом. Вы сейчас сторонний наблюдатель, который не знает ни Михаила, ни Валерия Евгеньевича, вы просто их видите. Два человека сидят, общаются. Как выглядит Михаил? Опишите. Где-то напряжен. Ну, куча, мыслей голове, на куча мыслей в голове. Смотрите на него прям и описывайте. Куча мыслей в голове. Не знаешь, чего ждать. То есть это такой очень. Это Он про и... него. Вы этого человека а. вообще первый раз видите? Про Михаила, да. Напряжен. Нервничает, где-то меняет позы, наверное. Ага, на него смотрите и да. рассказывайте. Сложно. Это была у меня самая главная сложность, я не могу отсюда. Это как шахматы самим собой, не давайте мы вот так, Это чтобы как... вы уже не задом стояли к ребятам, а вот так, боком, чтобы было больше наглядно. Там Михаил, там Валерий Евгеньевич. Самая большая сложность здесь от себя отсоединиться, потому что мы, да. когда стараемся на себя смотреть, мы все равно как будто туда Сейчас отсоединимся, ничего mm -hmm. страшного. Хорошо, как он выглядит еще? Напряженный? Немного, да, напряженный. Выглядит как потому напряженный человек. Угу. Хорошо, а как выглядит этот Валерий Евгеньевич? очень, расслабленный, улыбчивый, вот я, я знаю, что от него ничего не ожидать, но я же смотрю со стороны. Вы его первый раз, да, раз вообще видите? Расслабленный. Расслабленный, влиятельный, такой респектабельный, огромный, роста, веса, такой, угу. дорогой. Хорошо. А теперь вам нужно стать Валерием Евгеньевичем. Садитесь на его место, сделайте глубокий вдох такой, скажите, и выдох, и выдох. я Валерий Евгеньевич. Глыба, займите похожую позу, как бы он ее занял. Сделайте выражение лица, как бы он его делал. Он курит там, да? Курите, как бы угу. курите три пачки в день сейчас. И вот вам Михаил сказал какую-то дежурную фразу. Валерий Евгеньевич, добрый день, как дела, как здоровье. Продолжайте ощущать себя Валерием Евгеньевичем. давай, говорит, не дождешься, Майкл это его слова отлично отлично хорошо теперь становимся обратно в позицию наблюдателя евгений валерий евгений остался здесь там сидит михаил просто посмотрите на них просто посмотрите как они выглядят евгений что-то курит как он выглядит после того ага. не я а он он он, он закурил но ничего не поменялось. Ничего не поменялось, так же выглядит? Да, абсолютно. Точно. Хорошо. Тогда... Ну, я засмеялся, по -точному. Михаил он. засмеялся mm -hmm. этим шутком. Может, даже излишне засмеялся. Может быть. Отлично. Хорошо, присаживайтесь обратно. Я что, Отлично. Вспомните, что вы Михаил. Перед вами Евгений. Сидит. Так, он вам сказал, напомните шутку. Не как здоровье, не дождешься, Майкл. Не дождешься, Майкл. И что вы ему на этот счет ответите? Вы ну, же знали, что дает он так ответит. Я знал, что так ответит. Да, я знал, что так отвечу. Да, я знаю, что я отвечу. Ну, да, да, я, наверное, да, уже тема эта <связь> <связь> отошла и начну уже говорить. Представьте, насколько, ну, по-серьезному, как бы вы на это ответили. Ну, я бы начал говорить. Я бы ничего не отреагировал, я посмеялся с ними. То есть шутка, что тема закончилась. Я mm -hmm. бы дальше не отыгрывал. его. не отыгрывал. Всё. Отлично. Не отыгрывал. А что вы дальше бы ему сказали? Ну, дежурно я, собственно говоря, от чего вам приехал. Спасибо, что уделили мне время. Ему говорить, ему не Спасибо, мне. Спасибо, Валерий Евгеньевич, что уделили мне время. Есть э, обсудить пару здесь тем с вами. Отлично. Давайте на этом паузу. Становимся опять наблюдателем. Со стороны глядим на Михаила, на Валерия Евгеньевича. Как выглядит Михаил? Ну, немножко расслабился. Немножко расслабился. Что он как шутил, как бы, я понял его настрой. Угу. Он такой шутник. Он блин загибает же. У него и так, то есть он так, а вот тут человек бьет, а потом опять. Отлично. Хорошо. Как они оба выглядят сейчас? Посмотрите на него, на него. Я не он, говорю, он. Михаил немного уже расслабился, понял, что настроение хорошее, думает уже, что ему дальше сказать, он напрягся, как мысль. Если... Этот внимательно слушает. Отлично, присаживайтесь. Так, Валерий Евгеньевич курит, да? Только что Михаил вам сказал, что благодарен за выделенное время, там и что есть кое-что обсудить. Ощущаете себя и Валерием Евгеньевичем? Ощутил, да? Валерий Евгеньевич, что чувствуете? А вот хороший. И Ч -ч -ч -ч, Он а, потом расскажет. Ребят, сейчас не вклинивайте, он потом а все расскажет. Я об этом не думал. А Валерий Евгеньевич думает. Я думаю. я думаю, что он хочет мне тут или цены поднять, или что-то впарить, и... что-то приехать. Что-то будет напряжно, раз потребовалось мое вмешательство. Что-то какая-то не очень будет хорошая тема. Вряд ли приехал там похвалить, вряд ли приехал что-то, что-то будет не очень хорошее, ну, э, ну, но херня прорвется. Ну и Валерий Евгеньевич, что ты ему ответишь? Э, ну давай мы ну, это рассказываем, что там, как, что надо. Отлично. Опять э, в сторону наблюдателя. Евгеньевич остался там. Угу. Посмотрите, как выглядят оба эти человека, чисто внешне. Блин, я реально вижу. У него красная мальбара, скажет, я опять доверую. У него быстро телефон звонит, Как Михаил выглядит. Слово напряжен. да. Сейчас ему самое главное, придется, что это. Вы ему не подсказываете, что он напряжен. Он сам должен. Ну, да, там уже шутку отсмеялись, он расслабился, сейчас опять напрягся. Хорошо. Обратно в Михаила. Так, и что Михаил не сейчас не чувствует? Евгений ему ответил там, ну давай, что а -а -а. там хочешь. Ему, ему. Вы же знаете, Валерий Евгеньевич, у нас каждый год мы выпускаем новые коллекции, которые вы успешно Юм -юм. продаете. Которые вы успешно продаете. И напомню, что в прошлом году мы с вами приросли на 10%, в 19% на 8%. И весь этот прирост напрямую связан исключительно с сайдингом нового поколения. Мы выпустили, выпускаем в этом году еще три коллекции. И хочу разместиться. Попросить у вас дополнительных площадей разместить эти коллекции в вашем гипермаркете. Окей. Okay. Сейчас, будучи Михаилом, как выглядит Валерий? <связанная> вы внимательно смотрит на меня и слушает, не отвлекаясь ни на телефон, ничего. Курит и смотрит на меня. Отлично. Хорошо, давайте вы наблюдателя станем. Сейчас посмотрим обратно на Михаила. Как выглядел Михаил, когда я ему это все говорил? Как он выглядел? Опишите просто. Заинтересованно, вовлечен, рассказывал с интересом что-то важное, пытался донести. Uh -huh. есть... а, как этот его... а как этот Евгений его слушал? Uh, внимательно. Внимательно. Внимательно, смотря на глаза, не, не отвлекаясь, прищуриваясь только от дыма. Ага. Хорошо, тогда снова возвращаемся, uh -huh. становимся Валерием Евгеньевичем, продолжаем uh -huh. курить. Вот вы услышали очень много интересной информации, похожей даже на сказку, мы приросли, там да, и так далее. Не, не, да, я сейчас Да, я Евгеньевич, я курю и думаю, что он мне тут рассказывает. Прикольно, блин, привезло скорую пластину. надо переспросить у своих. Ну да, ну ничего такой материал у них. Себе даже рассматривал в этом году, хотя никогда не рассматривал. Это он думает. Это мысли, это я думаю, не он, да, а я. я думаю, угу. да, надо перепроверить эти цифры про 10%, спросить у Пашу своего заму. Угу. Что это мысль? Мысль. А что ответите? Что ответить? Вы уже за него подумали? Ты уже подумали, а теперь надо а что-то сказать. Я уже свой материал поставил? Ой, не так, сказал, в поставил. Сраную поставил. Хорошо. Теперь в позицию наблюдателя. Нет, так, Отлично. Говорят, это чем чем реалистичнее, тем лучше для вас. Очень же мягкое. Как он выглядит? Евгений сейчас мяч со стороны... Стороне, он мне кинул, как бы, не оправдывал. мне, а ему... Ему кинул. Ага. Евгений, ну где вы, а где сран... Это не тот уровень. Профессионализм ваших сотрудников, ваши продажи в 10 раз больше, чем у этого товар с полки, они продают самые дешевые. Консультанты меняются там раз в месяц. Я даже удивлен, что вы сравниваете себя с Как-то так. Хорошо, теперь на наблюдателя. Еще разок сходим. У Евгенья. Как выглядит Михаил? Как выглядит Евгений? Ну, точно он уже в игре, все нормально. Сейчас мы тут уже... Видно, что ответ тоже хорошо зашел ему. Мы нашли... Так, он он... Для него это враг, не враг, а раздражитель. На самом деле <связывание> это враг, но он считает, что это раздражитель. Он оценил, нормально, окей. Он знает об этом. То, что я ему сказал, я сказал правду. То, что он сказал, это правда. Он, <связывание> <связывание> <связывание> он согласен. Ну, еще раз от Прям ощутите его прям, насколько возможно. Курите дальше, это Мальбород. Да. Я не могу Такой здоровый евгений какие мысли, какие слова хочется сказать? Ну да, правда говорит. Надо, надо посмотреть, что у нас там с площадями. Надо еще раз перепроверить цифры про эти 10%, посмотреть, если так, то в принципе, я там собирался выводить некоторые группы материалов. Можно и попробовать. Это мысли? Да, это мысли. А слова? <связывающие> Сложно. Вопрос, как бы ситуация реальная, но не сильно такая. Евгений, скажи ты ему что-нибудь уже. Что уже. Ну, высылай коммерческое предложение. Покажи там, что за образцы ты привез, какие-то. Покажи, как они там выглядят, эти новинки. Ну, давай что-нибудь там посмотрим. Окей. Okay. Хорошо. Теперь оставляем Евгеньевича на стуле, становимся опять в позицию наблюдателя. Как выглядят оба этих человека? Ну, для него тема оказалась вообще, такая не его даже уровня, где-то. лишний раз, ну, ладно, цены там не поднимают, и, например, Это кто говорит наблюдатель, он не знает вообще этой а, всей истории. Он где-то уже в моменте потерял интерес. То есть он уже... ага. Хорошо, как Михаил выглядит? А он... Что еще предстоит опуститься на уровень вниз и уже с другим ЛПР непосредственно? Это тоже наблюдатель. Такие вещи. Согласен, тяжело. Это называем, я. Это... Mm -hmm. а, Михаил в ожидании смотрит внимательно, ждет какого-то конкретного еще ответа. Хорошо. Сейчас магия этой техники заключается в том, что когда вот 6-7 раз мы походили, сейчас, когда стоите в наблюдателе, что можно посоветовать Михаилу, глядя на него со стороны какие-то конкретные, четкие рекомендации по общению с этим человеком. Вот прям обратись к себе и скажи, Михаил, тебе надо раз, два, три. Ну, я и так знаю, но надо еще Нет, раз, не я, я, на, я, ты не я наблюдатель. Его, тебе надо еще, еще раз больше похвалить Валеру, еще раз больше обосрать конкурента, э, то есть э, сойтись на, что враги как бы одинаковые, да, а он самый крутой, самый лучший, он действительно самый лучший там, во всей Гомельской области, и еще, еще, еще в эту встречу наговорить всяких приятностей ему. с угу. Хорошо. А что мог бы посоветовать Евгеньевичу со стороны наблюдателя? Как будто представь, что ты, как наблюдатель, можешь ему что-то сказать, и он, возможно, прислушается. Ну, посоветую ему какую-то аналитику. Не-не-не, сейчас раз, рассуждаешь, как а, Михаил. Попробуй просто дать конкретный совет Евгеничу со стороны наблюдателя. Жестко. жестко. Чи -чи -чи. Я, ну, я даже не могу представить, какой совет в моменте. Я не знаю, что у него на уме. Через ты, не, ты не знаешь, ты не знаешь. Я наблюдатель Ну, вот, я ну, вот, я угу. ну представь, что ты вот прохожий, который за стеклом где-то в магазине видел вот такую вот беседу, mm -hmm. где-то может чуть-чуть что-то слышал, одному ты уже дал совет, а второму что то можешь? отлично. Прямо что еще? что еще можешь ему посоветовать? в плане коммуникации? может как-то по-другому относиться к людям? нет? нет? Ну, дать там могу дай, дай, дай, дай. Добрее надо быть отлично, отлично. аплодисменты. не уходи, не уходи, Михаил. Расскажи мне, что для тебя было новым, интересным и необычным. В первом-втором круге со стульями лучше, чем дома просто получилось. В первом-втором круге, а что на самом деле Валера думает в тот момент, когда я ему говорю? То есть я в мозг Валеры не заглядывал. То есть даже вот сидя дома, я сам вспоминал его Игоря Юрьевича, честного мнения Сергей Савельевича и Валерия Давай. Но... Вот здесь, оказался на сцене, для меня было новым то, что я думал, что Валера что-то может думать, когда я приезжаю. Uh -huh. То есть, звучит сунгурно, но так и есть. То есть, я как бы еду, что-то проговариваю, у меня цель как бы проговорить и уехать с каким-то результатом. Там, получится, не получится, всегда я могу сказать, блин, ну это Валера, он себя может даже оправдать, да. Но в моменте, подумав, что он может думать, да, это для меня было новым именно вот здесь, на сцене. Отлично. Чем это еще полезно для тебя? Как изменишь теперь свою стратегию? Когда едешь, там, какие-то серьезные переговоры, там быстро, сражение, <сíck> <сíck> и, <сíck> и ты тоже едешь, ты накануне за пару дней вопросы проговариваешь, а за, за сутки до этого ты в блокнот выписываешь какие-то темы. Да? Ну, готовишься к встрече, У -у -у -у. что ты хотел бы обсудить, что нет слабые, там сильные какие-то стороны. Здесь то же самое, но. Обратите накануне, внимание, что для него Валера еще здесь. Э, накануне, mm -hmm. готовясь командировки, не только подумать, о чем ты будешь говорить, но и, допустим, свои эти слабые стороны подумать, что они подумают на этом. Как сложно выразить. То есть я знаю, как они будут отрабатывать эти, но погрузиться в их шкуру, и это какие-то процентов 10-20 что-то может дать. Ну, уже знаю человека, с кем я уже встречался. Ну, mm -hmm. С новом не знаю. Но вот Валеру, как бы я знаю, Знаю, я сейчас, я для себя сделал это определенное. Но если я вижу первый раз человек, там калибрался, подсоус, понял, что он управление, тут я заранее как бы и не знаю. Хорошо, аплодисменты. Мне кажется, это было очень даже мощно и наглядно. Друзья, такие могут быть сложности. Сложности будут, вот как мы у Михаила увидели, очень часто нам тяжело от себя отсоединиться, вот оторваться от себя. Поэтому нужна третья позиция третьей позиции можете представить дворника, можете представить проходящего мимо просто человека случайного прохожего, и что как будто вы за стеклом с кем-то общаетесь. Это прям очень важно, потому что и здесь очень важно это все делать вслух наедине с самим собой, чтобы никто не подумал, что что-то происходит. Но здесь будет очень много открытий для себя. Вот здесь было открытие, что Валерий там умеет думать, и он что-то вообще может думать. Когда вы человека знаете, вы очень сильно к нему приближаетесь, в первую очередь по поводу ощущений. Мне кажется, еще было очень важно, что когда вместо Валеры подумали, сейчас мы... Мы поняли, что у него есть какой-то определенный ход мыслей про конкурентов там, или что он может будет мне сейчас что-то впаривать там, или предлагать или так далее, выпрашивать место, оказывается он об этом тоже может думать и соответственно, когда мы это уже немножко помоделировали, это называется моделирование реальности, когда мы это помоделировали, мы уже более подготовленные оказываемся, чем мы просто так идем. Более того, когда мы даем вот эти советы, здесь очень важный совет, конечно, самому себе, очень важный совет самому себе, потому что когда ты стоишь и смотришь на себя ты себя видишь другим и давая себе совет если ты еще к нему прислушаешься это будет вообще огонь если ты его еще начнешь выполнять да Давая совет другому ты как бы сбрасываешь часть ответственности это тоже очень важно не знаю как объяснить как это работает тут какая-то пол полуэзотерика работает но ты как будто высказываешь этому человеку свое настоящее мнение и как бы ты хотел чтобы он к тебе относился и когда ты это уже проговорил у себя в комнате где тебя никто не видит ты уже меняешь свое состояние ты уже начинаешь где-то немножко это транслировать на бессознательном уровне что я вот хочу чтобы ты немножко там бросил курить и лучше относился к людям вот это было ключевое на самом деле вот так это делается это полезно Переговорам лучше всего, особенно к важным, сложным, серьезным, готовиться лучше всего через это. Сколько у нас времени на это ушло, я не знаю, минут 12. Но если вы будете наедине, наедине с самим собой, то, может быть, это уйдет полчаса. Каким переговором? Совершенно разным у меня был парень на мероприятии мы тоже отрабатывали эту технику он очень хотел себе повысить зарплату он работал э, рядовым сотрудником в фитнес-центре но он считал что он очень много может получать и когда он проделал эту технику цель была договориться со своим работодателем э, о более высокой зарплате он начал делать эту технику все за ним внимательно смотрели туда-сюда какой-то совет себе дашь что он понял за счет этого он понял увидя себя со стороны, он понял, что он реально не готов получать большие деньги, потому что ему никто их даже не будет. И он этот разговор просто буквально на полгода отложил, потому что он для себя понял, что ему нужно лучше делать, чтобы с большей долей вероятности получить вот это согласие. То есть способов применения множество, нереально Можно с женой так поговорить. Я знаю, там один человек там вообще сообщал о разводе с помощью этой техники, подбирал более лучшие слова. Такое тоже может быть. И Порой страшнее, чем к Валерию Евгеньевичу сходить, сообщить что-то о своей супруге. Бывает такое, да? Милая, мы сегодня не едем в отпуск, точнее, завтра. И так далее. Полезно? Полезно. Хорошо. Будете применять? Надо попробовать? После обеда попробуйте? Да, за обедным можно попробовать. Хорошо, давайте тогда будем приближаться плавно к упражнению обед. И мне бы хотелось пару слов услышать от вас, чем я был вам полезен сегодня, и что вы отсюда уносите. По одному-два слова. Я пару пирожных Что? Пару, а, пару пирожных. Да. Юрий, а вот по поводу вот этого диалога мы не отметим мы позиции позы, позы, где вы вот постоянно обращаем внимание Посмотрите на того, посмотрите на другого. И Валерий, как его там, Евгений, там, дерзко сидел вот так вот, а вот... Михаил сидел постоянно вот так вот. Да? нужно, наверное, было тоже сесть так, Ну, Михаил не дал себе такую обратную связь. Он бы мог себе это посоветовать, но он не посоветовал. сейчас вы ему подсказали, он об этом тоже задумается. Это тоже очень важно. Ну, почему и прикольнее иногда делать вдвоем. Потому что другой человек еще может что-то заметить. А занимаем мы похожую позу, мы занимаем позу, когда мы во второй позиции, похожую на другого человека, чтобы как можно больше приблизиться к его ощущениям. Потому что ощущения очень много в плане физиологических реакций нам дают наше мышление. Да, как она поза да, чем, правда, правда, Это и... уже обратная связь, с Михаил. Это, может, я думаю, он учтет. Но если он курит, если он курит, а если он курит? Отлично, хорошо, ребят, что еще? На самом деле все, что вот здесь мы услышали, это все было на интуитивном, вот я предполагаю, полагаю, что у ребят интуитивно mm -hmm. все это, сами пытались это, а здесь уже это выстроено, как это работает, мы в прикладном, в общем-то, по поупражнялись, <клёв> я думаю, что теперь каждый, ну, кстати, я вот заметил, вы когда Михаила вот туда вызвали, я вот, а Михаил Рапорт, опять же, он пришел к человеку горе, рапорта не постановлено, ну, то есть, как-то сказал, что как здоровье, а рапорта... По не было подстройки. Вот, вот уже начинает, я думаю, что каждый из нас где-то пропускает вот эти моменты, а если внимательно слушали, я надеюсь, что это пропускать мы не будем, и все, все вот эти методики, их на самом деле так много. И они не такие сложные. Есть, они не такие сложные, но их действительно нужно... Потому что я тоже, когда в свое время ездил, я ухожу в приговор, блин, я забыл вот это сказать. А если бы я это сказал, это было бы, скорее всего, меня вот так. Mm -hmm. И вот здесь вот, вот эта вот подача, я надеюсь, что многие запомнят. Потому что... Кстати, и вот... Упражняюсь mm -hmm. в этом. Это, это более в голове должно остаться. Вот эта репетиция, она еще помогает вам лучше структурировать свою речь, и вас, вас эм, становится более приятно слушать. То есть, когда у человека подготовленная речь, он меньше экает, бэкает, запинается. То есть, если бы я целый день сегодня, а, друзья, а, ну, а, вот это, вы бы, у вас бы уши начали вять. Почему я не делаю эти -э, э? Потому что я точно так же весь наш, всю нашу тренинговую программу по трем позициям проходил. Ну, понятно, что не вчера, а потому что я много раз уже эти вещи преподавал. Ну, то же самое, то же самое. Поэтому, подготавливаясь таким образом, вы еще свою речь структурируете, и это очень важно. Вас тяжелее выбить даже. Потому что, когда вы продумываете, ага, он мне там может что-нибудь сказать, там, странное как вы сказали, или что-то еще. Как мне на это реагировать? И вот это прям очень важно. Сразу наперед ему надо было да. да, чтобы он даже не мог вообще. Пока. Хорошо, давайте еще пару минут обратной связи. Что было важно, ценно и с чем уходите? Мы кто наши как, Супер. Выявлять как выявлять да, это... да, с двумя я, может быть, думаю, я все равно сети, думаю, что не все знали, кто есть. Просто не задумывались все знали вообще, что это есть. Да. Хорошо. Ну раз мы на такой веселой ноте, мы на веселой ноте. А, давайте проверим, проверим обратную связь. Денег заработали? Нет. Навыкам обучились? Обучились. Хорошо. Подружились? Хорошо провели время? Ну, короче на 70 процентов выполнили задачу деньги научимся зарабатывать в следующий раз ну кто-то на стол да, безусловно хорошо спасибо вам большое было с вами круто буду приезжать к вам еще если будете приглашать и увидимся на просторах интернета и нашего как, как у нас сейчас снг бывшего снг снг уже нету говорят все Спасибо.